Первый поток, который мы с вами изучаем, это поток здоровья, он самый простой и очень близкий, потому что все остальное достаточно эфемерно, потоки, которые мы называем теми терминами, которые называем, они, это всегда абстрактные понятия, в общем-то, да? а мы с вами знаем, что абстрактные понятия, они в ментале проявляются не через личный опыт, а обычно директивно. Если кого-то мы и можем например, назвать удачными, то явно не себя, даже если обладаем правом на удачу, и потоком удачи, изнутри это никогда не видно. Но если обладает кто-то, это мы сразу видим, со стороны это всегда достаточно понятно. Но здоровье это та штука, которую не заметить невозможно. Другое дело, что мы начинаем замечать его отсутствие, как правило, в большей степени, чем его наличие. А когда оно есть, тогда оно есть. Но тем не менее, мы не дети, мы все люди взрослые, мы можем вспомнить эпизоды, когда здоровье было, когда здоровье нет. Природа этого потока на самом деле, она и простая, и сложна одновременно. С одной стороны, это всегда сила, которая дает тебе право на этом, в этом мире жить, на, жить на этой земле, жить на, э, как право прописки, да, вот прописка на этой планете. Коль уж ты здесь родился, ты живой, и право это получило, значит ты должен иметь право на поток силы, который нужен тебе для нормального функционирования, для нормального функционирования твоей системы. как По сути, как животное, да, здесь в данном случае человек рассматривается как часть биологического вида, если он вписан, в бьется существующей планеты, значит, он может найти себе источники питания, у него есть своя реала питания, подходящие ему по всем параметрам, а по частотным, и по климатическим, по каким угодно. Но тут вдруг что-то случается, что у человека эта связь с Землей прерывается. Причем ее прерывает не Земля, в очень редких случаях ее прерывает Земля. Прерывают ее, как правило, некие будхиальные включения, некие ценности и убеждения, Присутствующие в сознании, незримо, потому что человек, как правило, их не осознает, но включающие установку, когда поток силы брать можно, а когда брать нельзя. Человек перекрывает себе поток силы на здоровье сам, всегда. И в него включается вот это самое реле. реле, которое говорит, сейчас брать можешь, молодец, не согрешил. А вот сейчас не можешь брать, потому что согрешил. Или еще как-то провиниться, то есть этим занимается исключительно будхиальное тело, будхиальные ценности и убеждения, которые как крылья включают в тебе право брать поток силы из земли или из крови из своей из рода или нет. А по роду, как мы с вами выяснили, все достаточно сложно, поскольку род, как минимально образованная здесь ячейка общества, эгрегориальная структура, зависит от всех, от кого только можно. И родовой поток силы, он всегда, поток здоровья в частности, он всегда может быть ограничен, как и любой поток силы, связанный по роду, он всегда будет ограничен теми эгрегориальными структурами, которые этот поток курирует. Поэтому полностью на силу рода, в данном случае, полагаться категорически неправильно, категорически неправильно. В каждом живом человеке есть еще внутренний механизм саморегуляции, который должен включать приток энергии Земли, в том объеме, в котором ему нужен, и ни в коем случае не позволять этот поток, этому потоку выключаться. Но у человека есть свои собственные внутренние убеждения, личная, персональная подключенность к какой-то эгрегориальной системе. И эта подключенность она может воздействовать, действовать сразу, лишая тебя здоровья в момент неправильного совершения, поступков и действий каких-то, а может действовать опосредованно через кого-то. Любой человек, который вас окружает, на 99,9 это представитель какого-то игрока. Как правило, все, без исключения, даже самые родные, даже самые близкие, даже самые любимые, имеющие самостоятельность, не берем во внимание ваших детей, потому что дети зависят от вас, пока они маленькие, а те, которые уже взрослые, они всегда принадлежат к какой-то эгрегориальной структуре. И как правило, сознание человека стремится после детства выйти за пределы своей семьи, вот это вот самый сложный период, да, и подключиться к другой эгрегориальной структуре, хотя бы уровнем повыше. Ребенок отдаст предпочтение дворовой компании, а не своим родителям, если дворовая компания его принимает, скажем так, на позицию, значительно более высокую, чем принимал его его же родовой эгрегор. Человек всегда будет стремиться где лучше. Рыба где глубже, человек где лучше. Поэтому любой человек, находящийся рядом с вами, всегда имеет в сознании некоего куратора, тот эгрегор, который его ведет, который его курирует. И очень-очень редко когда человек сам понимает, какой эгрегор курирует его. Если у него нет прямой связи со своим богом, прямой, которую он осознает, то, как правило, это всегда эгрегориальная структура, которая является посредником между человеком и божеством. И эту посредническую функцию, сами понимаете, она давать не хочет вообще, поскольку ж, какой же дурак-то откажется от халявных ресурсов. Да? А посредник всегда живет на принципе халявы, Всегда. И вот происходит ситуация, когда вроде бы как вы нормально-нормально-нормально себя чувствуете, но вдруг случаются обстоятельства. В вашем поле появляется некто, который своим присутствием возбуждает в вашем сознании некую зону связи между вами и определенным эгрегором. И эта зона связи, активируясь, позволяет эгрегору включить у вас запрет на использование силы здоровья. Это всегда происходит именно так. Кто-то появляется в вашем поле. Фигура, которая в вашем ментале может быть являться совершенно незначимой, но для эгрегора, который его послал, это всегда фигура ключевая. Он находится у него как минимум в теле системы. Посланник от эгрегора. Вы это можете оценить по ситуации. Вот было-было-было, потом вы попали в ситуацию, и здоровье резко упало. Вы заболели. Причем так хорошо заболели, не насмерком. Да, чем-нибудь таким, что долго лечится. Нам сейчас с вами нужно будет вспомнить эту историю, чтобы понять не просто в какой ситуации, после какой ситуации здоровье резко ухудшилось, а кто, явился, кто из людей явился запускающим фактором этой самой истории. А осознав это, что это был за человек, а если это система, то тем более. Всякий раз, когда встречаюсь с этим человеком, всегда так получается. Ну и это может быть не система, люди могут быть совершенно разные, но всегда представители одной и той же структуры -то. какого-то эгрегора, который своим присутствием в вашем поле выключает у вас кнопку, брать энергию от Земли, и ваше тело остается обесточенным. Понятно я объясню? Да. Через каузальное тело пойдем исследовать, но сначала эмпирически да, посмотрим, просто через каузальное тело мы развернем эту историю, а сначала просто умом своей памятью вспомнить, сначала ситуацию. Вот вы были здоровы, и вдруг вы резко заболели. У каждого есть такая история. Есть. Даже молодежь какой ужас. Хорошо, если так. Не так, что совсем серьезно, обычно Только простуда. Столько простуды, более ничего. Да? Тогда вспоминай проблему, которую ты никак не можешь решить со здоровьем, какую-нибудь проблему со здоровьем, которую ты никак не можешь решить. Это всегда какая ну, физиологическая, какая-нибудь физиологическая проблема. Да? Похудеть вы никак не можете, например. Да? Проблема проблема, ишемическая болезнь сердца в анализе. Машет издалека. Да, И, наверное, наоборот, поправиться никак не можете. Все вот, ну, как немножко, например, там зубы плохие, волосы плохие, там, почки болят периодически, то есть включаются какая-нибудь хронь. Вот вспомните свою хронь, которая обостряется специально в каких-то специфических обстоятельствах. Да. Хроническое женское заболевание. Появляется человек с эгрегора, именно женского эгрегора. Именно о, женского эгрегора. О, о, о. Сейчас вы все это вспомните, эримей эримей всегда, эгрегор, да, всегда существует запускающий фактор, всегда. Обычно, если эгрегор правильно построен, а не как эримей, а такой действительно давно существующий, такой хороший такой, он обычно эту информацию из памяти стирает. То есть на ментале она не отражается, но в каузале она отражена. Поэтому вытаскивать будем из каузала. Что это за злой гений такой? Причем сам человек даже не знает, что он инструмент, ну как эгрегор. Он идет во имя пославшей меня жены. То есть послали его, и он пошел. Ну что, возникло понимание с воспоминанием, да? Кто поделится? Давайте. Я могу, у меня очень ярко. Угу. у меня в детстве вообще была конечно травма спины угу. и потом уже после рождения ребенка и так далее у меня начались вообще постоянные проблемы со спиной угу. у меня в то время уже успел умереть и отец а, я уже была разведена и мне мама помогала помогала помогала угу. и она всю жизнь она действительно она всю жизнь вызывала чувство э, вины что она мне столько всего, mm -hmm. она столько всего положительного для меня сделана, что, что я должна ей как mm -hmm. земля колхозу, да? И вот, собственно, первые проблемы и начались, когда я знаю, что мне надо маме доказать, что, и, что я достойна mm -hmm. того, что она мне дала, mm -hmm. и, и так далее. И вот буквально уже сколько времени у меня уже этого не было. Вчера опять у меня мысль, у меня сейчас вот была трагедия в семье, да? mm -hmm. Я знаю, что маму надо жалеть, потому что она снова взывает к жалости, и я снова. Пытаюсь пожалеть, вижу, что она не принимает этой же, она, Уже не та, наверное, у меня жалость, да? я только злюсь, когда я слышу от нее что-то подобное нытье. И она злится на меня, что сколько она мне добра сделала, я снова у меня такой, опять возникает чувство вины, блин, наверное, вот не надо с ней так сейчас. Да? Сегодня утром я не могу опять подняться с постели. Понимаете? То есть уже опять... связь, болезнь, чувство вины, мама и болезнь Все, да? да. Уже причинно-следственная связь непонятна. То есть сначала. Была болезнь спины, потом мамина реакция, а теперь мамина реакция запускает катализатором болезнь спины. То есть вот такая вот программочка. -Да думаю, да. вот, понимать, мама хочет чувствовать, чувствовать себя нужной. Нужная да, да. да. мама себя чувствует да. только когда ребенок болен. Ребенок, желая угодить маме, обязательно болит. То есть вот такая вот специфика. Да. Давайте посмотрим, какая система стоит за вашей мамой. Ну, это Христианский эгрегор, который работает на чувстве вины и чувстве жалости. Два основных инструмента. Значит, в вашей системе ради потока здоровья, ради потока здоровья, эта структура должна находиться в мертвом пространстве. В мертвом. Ради потока здоровья. И, соответственно, должен быть взят гейс. Никого не жалеть, себя не жалеть, никогда. Это структура, вы что имеете в виду под структурой? То есть жалость э, и христианский эгрегор я имею в виду под структуру. В целом, в целом. Конечно, в целом, в целом? В целом возможно, иначе, иначе смиритесь с тем, что вы всегда будете в вашем поле будут такие люди попадаться, и всегда вы будете испытывать недомогание прежде всего со спиной, потому что это травма проявленная. Когда они будут возбуждать вас чувство жалости, а чувство жалости равно чувство вины. Чувство вины перед ними, что вы такая молодая, красивая, здоровая, а они такие немолодые, некрасивые, нездоровые, старые, отдавшие на вас всю жизнь. Или еще по какой-нибудь причине, неважно, мама мама тут совершенно ни при чем, мама продукт своей системы. Маме не хватило ни сил, ни воли сделать Свое будхиальное тело самостоятельно, она взяла модуль, готовый от христианства, приправила его немножечко с этой стороны савдепией, с этой стороны чуть-чуть язычеством, здесь чуть-чуть здесь своим собственным убеждением получился такой бахыт компот, в котором в основе все равно в структуре модель сделана христианским эгрегором, сам модуль. Вот. Ну, поэтому если вы хотите избавиться от этой, этой хворобы да, и больше никогда ничем не болеть, вы должны причину оставить в мертвое пространство, а в противном случае вы должны смириться с тем, что это будет периодически возникать. Да, просто через маму она легче проходит, наверное, да? быстрее цепляется. Сразу же. Что произошло накануне болезни? Что произошло накануне болезни? У кого есть Слушайте, внимание? У меня вопрос. Может быть это каста Да, так? может. То есть спину ломит, это да. Ровно? Да, может. Противостояние может. купеческая каста, которая пытается вас взять, заставить взять алгоритм достижения результата, который у них принят. Да. просто. Да. Просто спину сразу. Вы сразу спина. Да? Я, конечно, угу. уже этому противостою. Я просто смотрела две ситуации. Угу. Вот. Рот. Угу. Ну, рот в плане. Люди, по-моему, даже из, из мертвого тела. То есть отдавать им время, да, снимали. Значит, давайте еще раз посмотрим. Значит, купечи... есть купеческая каста, с которой нужно торговать. А если вы с ними торгуете, например, да, вот, то есть у вас происходит обмен торговли, вы им заплатили, они вам дали. И там вы им дали, они вам заплатили. В этом случае болезнь образовывается? Нет. А в каком Нет. случае? А как? Когда они берут, но пользуют и не отдают, ничего не хотят заметить. То есть когда они берут что-то даром, да? да? Время, энергию, силы, все. То есть купеческая каста, Себе которая приписать. проникает дальше рынка, дальше да. живого пространства. Да. Что вас да. заставляет пропускать их туда? Ну это раньше было. Сейчас. Что заставляет? Раньше? Есть же причины. Так что заставляет? Близость. То есть дружба. Дружба, приятельские отношения. Да? Любовь, Любовь. В, тот, в тот момент, как то понимание... Да. Как... Значит, соответственно, в мертвое пространство надо вводить близкие отношения, не торговые отношения с представителями касты купцов. И, соответственно, брать под это дело соответствующие действия. Да. да, очень важно, обязательно зафиксируйте себе вот это вот состояние контакта накануне перед болезнью, когда с, представ... с эгрегориальным представителем столкнулись, которые вам противопоказаны, что вы чувствовали, вот интуиция, подсказка, не надо тебе сейчас с ним контактировать, что это за чувство. Можем вспомнить через физические ощущения, через эмоцию, что это было, чисто интуитивные подсказки, изначальные, до момента болезни и как минимум трижды ведь предупреждалась, как минимум трижды. Мысль, эмоция, настроение испортилось, ощущения в теле возникли, это ключи к вашей интуиции. Должны это вспомнить. Теперь всякий раз, когда вы испытаете нечто подобное, это будет для вас сигналом. Рядом с вами находится вирусоноситель. И сейчас он будет вас сталкивать в ту самую пропасть, которой здоровья не будет. Может вспомнить? Да. Хорошо. Ладно, поехали дальше. Значит, состояние болезни исследовали. Теперь нам нужно исследовать состояние здоровья и вспомнить тот период времени, когда вы были абсолютно здоровы, вот совсем здоровы, вот совсем максимально работоспособны. сил вагон. А, опять же нужно вспоминать ситуацию, что вы такое сделали, где побывали, каким решением пришли в тот момент, когда у вас перед тем, как случилась искомая история. Это тоже не очень сложно вспомнить, хотя болезнь мы обычно помним лучше, чем здоровье. И здоровье для нас является настолько естественным процессом, что, как правило, мы не помним, что было накануне. Но, тем не менее, нужно вспомнить, потому что это событие ключевое, оно должно запомниться для сознания. Но ситуацию, когда мы были здоровы, молоды, счастливы, красивы и так далее, можем вспомнить? когда энергии был в вагон и ночами могли не спать, горы сворачивали, можем вспомнить или всегда были квелые с диванами сладящие? нет, не, не всегда. ну вот видите как хорошо, учитесь молодежь, конечно не всегда, не кисните, сейчас вспомним, что явилось причиной вызова такого состояния, Да, путешествия и природа отлично. Когда я сам когда я власти, когда я Не до болезней, да, на наоборот. Смотрите, какая штука. Вот то, что вы сейчас вспомнили, то, что было перед, вы попали в ситуацию, или с человеком встретились, или а, получили информацию, которая по каким-то причинам активировала ваше ядро она активировала ваше ядро, человек не является или ситуацией, или природа, да, или кастоправитель не является носителями потока здоровья, но они активировали ядро, сказав ему, что вот это пространство есть твоя ценность и ради него можно жить, вот ради этой ценности можно жить, вспомните, что за человек или пространство или информация активировали ваше ядро? Это вам ключик будет для заполнения ядра правильного подключения. Человек или информация, производная чего-то, всегда чего-то, какой-то силы, какого-то тоже какого-то эгрегориального слова. Что заставило поехать в путешествие именно на природу? Какая сила вытолкнула вас? Касту, правителе, вот, Я человека, он вот. Показал, человека встретили, человек носитель какого-то потока да, принадлежал какому-то эгрегору, значит этот эгрегор надо подключать к своему ядру, соответственно он будет вас поддерживать, значит соответственно в ядре тоже власть, да. в ядре власть. Да. И вы увидите это совпадение, абсолютное совпадение, когда вы попадаете в поле своих, там болезни быть не может. Потому что никто вам этот рубильник болеть не включает. Включают рубильник болеть только те, кто заинтересован в управлении вашей жизнью через включение и выключение вашего рубильника. А чтобы никто другой к этому рубильнику не прикоснулся, они вешают на него щиток, они скрывают его с глаз. Там жуткими картинками обвешивают только бы не прикасаться, чтобы иметь единоличное управление этим процессом. Значит, соответственно, этих людей не надо подпускать в свою систему вообще ни при каких обстоятельствах, а прочие же, которые заставили вас вспомнить и осознать свою собственную потребность, ради чего ты живешь, и не дали ее забыть какое-то время, они как раз напротив включили в вас право брать тот поток, ради которого, по сути, да, вы сюда пришли реализовывать на каком-то движке, на какой-то энергии. Вспомните, вспомните анти своих друзей и друзей, кто вас будет поддерживать по рядру и кого надо однозначно вводить в мертвое пространство, потому что они этот рубильник будут включать в вас всегда сами ли, по доброй ли воле, по наитию, да, по, по команде, идущей со спутника, то есть от их игрой играть Еще одна причина на нездоровье вылезла, как, когда не свои внедряются в мое пространство на каких-то общих интересах. Что вас заставляет впускать не своих в свое пространство? Доверие. Значит, никому не доверять? Да. Доверие надо ставить опять же туда же, в мертвое пространство. Кстати, коррелирует. С халявой. Доверие, халява, но, это но, все и это и, все у. Это все поток удачи. Это все поток удачи, который дает. И, и, обязательные сопутствующие качества для потока удачи. Доверие, любовь к халяве и так далее. Да, у кого поток удачи в ядре, это обязательно должно быть как необходимое качество. А вот тот, кто работает на потоке власти, а не на потоке удачи, тут как раз доверие, халява, любовь тоже. Все поставим в мертвое пространство и никак. Итак, давайте подведем промежуточный итог. Для того чтобы обезопасить свои. Какие гейсы там стоят? Я не знаю. Здесь мы будем потом разбираться. Если вы будете брать такие, какие сочтете нужным, которые будут дисциплинировать ваше сознание, не под, никогда не прикасаться к христианскому эгрегору, и есть у каждого индивидуально. Подводим итог. Чтобы обезопасить вашу систему, вам нужно выявить вам друга и врага относительно любого потока. Друг поток помогают удержать, враг поток отнимает. Причем другом и врагом он является не потому, что что-то имеет против вас, а потому что его таким нарисовали. Вот такая вот система. Вы должны знать всех своих друзей и врагов в лицо не для того, чтобы с ними враждовать, а для того, чтобы ваша система знала, кого впускать близко, кого впускать далеко, кого не впускать вообще. Значит, соответственно, Продумывание и вспоминание ситуации, где вы обретали состояние болезни, причем, как правило, на ровном месте. И очень важно вычленить вот эти вот предварительные ощущения, которые были перед болезнью, как сигналы, как знаки. Смотри, сейчас еще немножечко в поле этого человека побудешь вот на таком контакте, и все. Вот тебе первый сигнал, вот тебе второй сигнал, вот тебе третий сигнал. Однозначно. Значит, соответственно не столько человека, сколько систему за ним стоящую надо вводить в мертвое пространство. Но система она не перестанет существовать, если мы ее в мертвое пространство введем. Правда? Значит в мертвое пространство надо вводить не только систему, но и качество собственной личности, которые заставляют вас с этой системой вступать в контакт вообще и в близкий контакт в частности. Корысть желание понравиться, чувство вины, там, не знаю, попытки отстоять свою власть. То есть ну вот, вот те самые качества, которые не приводят к результату, которые, напротив, дают отрицательный эффект. И эти качества вы должны будете записать в мертвое пространство, и под них уже будете брать соответствующие гейсы. Не против христианства гейс берется, например. Да, а против того, что тебя заставляет при всем богатстве выбора тащиться именно туда. Не против чернокнижия берется гейс, да? а что тебя заставляет при всем богатстве выбора идти на поводу у представителя этой этого ордена. Да? Не а мама ставится в мертвое пространство, а что тебя заставляет так слепо ей доверять и так далее. Собственное внутреннее качество. Враги есть внешние и враги есть внутренние. И, как правило, это всегда пятая колонна, соединенная друг с другом. Они и подкоп сделают, и стену вашу разберут, и войдут, как троянский конь. Если вы будете любить халяву, то троянский конь войдет в ваше пространство. Теперь, что касается непосредственно тех, кто поддерживает поток здоровья. Тот, кто активирует ядро. Вот это тоже очень важно. Не только врагов находить, но и друзей находить. Значит, соответственно, не только сама система, сам эгрегор, представителем которого является человек, будет контактировать с вашим ядром, и вы будете иметь его в виду, но и те качества сознания личные, которые заставили вас увидеть этого человека, выбрать этого человека, услышать его, то есть при всем богатстве выбора выбрать именно его. Вот эти качества сознания нужно будет напротив развивать. Они становятся вашей целью, они становятся вашим телом, самым главным оружием. Угу. Кто, заставил, кто предложил ехать в путешествие? То есть, Кто-то предложил ботинную вечеринку? Я, я поэтому и не понимаю, потому что в разное время это были разные люди, но представители... Понятно, Какого? Одного? Да, смельчаки Да, и так далее. да молодец. Да. Значит, это это те, те, которые презрели страх, те, которые да. а, не принадлежат какой-то какой определенной традиции, те, которые принадлежат первооснове свобода прежде всего, да, да и работают именно на нее, они, значит, это твое ядро должно работать на первооснову свободы, раз вы так друг друга друг друга резонируете. И его причина Свобода же. и власть никак? Еще как. Вот. Еще как. Да. Еще как. Зачем, Только в данном да, случае за... свобода предполагает не столько власть над окружающим миром, сколько власть над своей да, собственной старый, свободой, да. над самим собой, над своими мыслями. Просто зачем мне здесь, допустим, если ключ этот человек, может быть, он мне дальше и не нужен? Не дальше. нужен, тебе нужен не человек, тебе нужна система, которая за ним стоит. Да. Систему вычисли, и всякий раз люди, которые принадлежат этой системе, будут твоими, они будут свой, не для того, чтобы ты с ними в десна целовался, а для того, чтобы в их присутствии активировать свое ядро, когда тебе самой силы не хватает. Потому что у тебя находится такой э, антидруг, скажем так, в виде мамы, которая будет постоянно давить на эту кнопку с обратной стороны. И тебе должен всегда находиться рядом кто-то, кто поможет ее продавить с другой стороны, передавить маму. Итак, Две истории, здоровье и нездоровье. Исследуйте именно с этой точки зрения. Понятно, с чем работать? Понятно, но это еще не все. Здоровье зависит от очень многих факторов, в том числе от места, где вы живете. Места, места тоже бывают разными. Есть в городе места, загородные места, которые здоровье убирают, есть места, которые здоровье дают. Вы должны находить свои места личной силы. Места силы Работают таким образом, что они просто входят в резонанс с вашим витальным ритмом и усиливают витальный ритм, ту самую систему саморегуляции. То есть мало иметь поток здоровья, надо еще иметь хорошо отлаженную систему саморегуляции, а здесь надо войти в резонанс с пространством, в резонанс с материальным миром. А материальный мир состоит очень много чего. Во-первых, земля, на которой мы живем, во-вторых, питание и вода. Значит, соответственно, Находясь под эгидой и под идеей нахождения потока здоровья, вы должны быть очень сейчас внимательны относительно собственного питания и относительно собственного места пребывания. То есть если вдруг на этом потоке вам очень сильно хочется переставить кровать в другое место, переставьте. Переставьте. Если вам хочется прекратить пить чай и начать пить кофе, начинайте. И никого не слушайте. Те желания, которые у вас появляются, это нужные желания. Они вам на что-то показывают. Если резко меняются вкусовые предпочтения, значит так и надо. То есть вот очень внимательно быть по отношению к себе. Здоровье очень близко к телу. Оно работает через сферу ощущений. Через состояние нравится-не нравится, нравится хочу-не хочу, готов идти, не готов идти. То есть уберите из головы, из ментала все, что вы знаете об этом мире. Начинайте его чувствовать по-новому. Потому что знания все сформированы не с поранами все сформированы традиции, то есть другими людьми. А у них свои системы и свои, своя биология. Потом мы будем изучать другой поток, но сначала изучаем поток здоровья. Найти место в этой мире себе для того, чтобы ты там чувствовал себе не фокус, не фокус. Таких мест много, не в этом пространстве, в другом, не в другом, так в третьем. И здесь можно найти место, вопрос люди. Люди, которые отжимают кнопку здоровья или напротив ее выключают. Вот от людей никуда не деться, потому что связи эти не физические, связи эти эмоциональные. И связи эти будхиальные, никакой эгрегор не прислал бы к вам своего представителя, в том числе и христианства, если бы вы не были к нему присоединены. Соответственно. Именно он будет вам показывать всю вашу несостоятельность. Если вы полностью не введете его в мертвое пространство, он всегда будет иметь над вами вас. Невозможно быть беременной слегка. Да, да, да. Тут вообще все полностью, он не абсолютно во всех смыслах мешает. Но если он мешает, значит от него надо избавляться, закрыть все счета, закрыть все долги и больше к этому вопросу не подходить. Никогда. Люди, которые помогают, активируют ядро, это свои, потому что у них точно такое же ядро. Вы соединились вместе на одном поле, на одном пространстве, на одной эмоциональной связи, вы просто книгу прочитали, которую он написал, а у вас ядра из одного источника. И все, вы вступили в резонанс. Он умер 300 лет, а ты еще живешь. Вы вступили в резонанс. Вот очень важно вспоминать после каких-то событий. Прочитал Ильфа и Петрова и понимаешь, что я теперь знаю, зачем жить, елки-палки. Или напротив, там, на я обрыдался и понял, что в общем-то в моих трагедиях, оказывается, смысл есть. Или еще что-нибудь такое. В любом случае, ядра вошли в резонанс. Это проявилось как один из эффектов в хорошем самочувствии. Но если совсем никак, вот не с эгрегориальной поддержкой, ищите, то есть что это, что, это, что это значит? Это говорит о том, что ваш поток, который входит в ядро, не может преобразовываться в поток здоровья. Пока не может. Да? Значит, соответственно, вы должны искать этот поток в чистом виде. В продуктах, в земле, в воде, там, ну, как минимум в эмоциях, в хороших или в плохих, не важно, в каких нибудь эмоциях. Но в основном это материально-физический момент. Будете хотя бы так брать этот поток здоровья, хотя бы так чтобы вводить в свою систему, например, принципы вегетарианства или советства, правила гейса, например, там, пить воду там, по 5 литров в день, не пить ее вообще, то есть выработать себе определенный режим питания, который тоже выработать в Гейс. Задача ясна, я все понятно объяснила, про поток здоровья. Очень рада. Спасибо. Тогда работайте.